и 30 2011 год сделан ключ с кнопками так сейчас на кнопку нажмете они а, выключали на да? вставляем ключ замок зажигания и заводим автомобиль все автомобиль великолепно заводится так, включаем печку. Печка тоже работает. Закрываем машину. Закрыли и открыли. Все, работа выполнена. Это у нас была полная утеря ключей. Где-то 4 декабря на стачках. В общем, все хорошо.